Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Сегодня вопрос Аскера с канала YouTube. У него следующая ситуация. У него есть ключ для участия в торгах по банкротству. Но на самих торгах планирует покупать автомобиль его брат. И у его брата ключа нет. Как быть в этой ситуации? Давайте разбираться. Самый простой вариант. Поскольку вы кровные родственники, и наверняка вы доверяете друг другу, если все так, у вас есть такая возможность, как на торгах по банкротству участвуете вы, поскольку у вас есть ключ. В этом случае вы прикладываете все свои документы, необходимые для участников торгов, вы становитесь победителем в торгах, и именно на вас оформляется имущество после того, когда вы выиграли эти торги. А далее вы уже перепродаете да, передаете собственность этот автомобиль. И Вариант номер два, ключ опять же ваш, вы заключаете со своим братом агентский договор, в этом случае документы для участников торгов прикладывают уже ваш брат, и именно он становится победителем в этих торгах. Выбирайте ту схему, которая больше вам нравится, которая вам больше подходит. Я желаю вам успехов на торгах, если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, если у вас есть вопросы, задавайте их прямо под этим видео или в специальном разделе в наших соцсетях или на нашем сайте. Всем отличных торгов, всем отличного настроения и всем пока!